Короче, э рассказываю историю, как я... Я, я, я рассказывал? Нет, я не помню. Сейчас будет мерзко, если кто кушает, ну, типа, не, со не советую. Я вчера, я вчера, короче, побил рекорд по количеству, по диаметру э анаконды, которая с меня вылезла. У меня никогда не было настолько ебейшего запора. Это прям вот оно, оно настолько здоровое было, что просто пиздец. Я, я сидел в туалете, у меня болит живот, я пытаюсь это все протолкнуть мышцами свои, свои кишки, блядь. А оно не проталкивается просто и застревает. Оно прям реально застряло. То есть я в прямом смысле мог взять, блядь, и пальцами достать при желании из своего очка вот эту вот анаконду ёбаную, блядь. Короче, я покакал. Нормально. Вот так вот, блядь. Впервые в жизни я вот выстирал настолько огромную бубылду, что что, что охуел конкретно. В итоге эм, очко не порвал. Все, все было нормально в первую... Ну, типа... Диаметр самый рекордсменский для меня Никогда больше вот этой штуки не было Которая из меня вышла Но в тот же момент Кровяки на бумажке не было А если кто не знает, может быть кто-то молодой Но есть такая штука, как анальные трещины Вот Может быть кому-то знакомо А если не знакомы Познакомитесь рано или поздно за свою жизнь. Это практически у всех бывает. Как, как геморрой у 90% населения ну, мужчин бывает, так и анальные трещины, по-моему, почти что у всех бывают. Короче, э -э вот вот такая вот штука. Вот у меня здоровая вышла, блять. Я еще. Я, бля, блядь, сижу вот так вот в ТикТоке. Еще. Потом беру такой. Блять, секунду. Беру такой. Посмотреть, насколько она здоровая она, она прям реально гигантская была Но жопу не порвал, крови на бумаге не было На второй раз я пошел срать И во второй раз я уже обычно посрал Ну то есть ни туда, ни сюда, как бы нормально кучку навалил И тогда уже второй раз я бумагой провожу У меня кровяка на попе конкретная И мне страшно стало Вот В итоге я понял, что я... Я не хотел дальше рвать Поэтому я пошел в магазин И купил себе сыр-косичку А это молочный продукт А мне молочку нельзя, у меня от нее понос Вот, я купил сыр-косичку и реально продрестался. То есть я умом, блять, поступил Чтобы дальше не рвать очко Я решил купить молочку Чтобы посрать по поносом В итоге я спас свою жопу и сегодня крови было совсем чуть-чуть, то есть оно там заживает уже. Но вот, имейте в виду, у меня со вчерашнего по сегодняшний день шла кровь из попы, я порвал э, жопку свою, и у меня была самая огромная какашка за всю историю своей жизни. Вот. А еще я умный и починил свою попу, съев сырокосичку. Анаконда была больше чем пинец. Да, да, это прям здоровая хуйня. Я ем, кстати, приятного аппетита. Инфа достойная Оскара. Ну, пацаны, блядь, вы как бы вот можете смеяться-смеяться, но я уже рассказывал, как у меня геморрой, блядь, вылезал, я очень сильно боялся. Ну вот, у меня был геморрой, у меня, блядь, жопа рвалась от э, вот этой штуки, но это страшно, это очень страшно. И у вас э, будет тоже рано или поздно такое. Короче, может написать плюс чат те, у кого была либо анальная трещина, либо геморрой. Почему-то, я-то думал, вы все очень молодые, и вы даже не знаете, каково это. Ну, короче, с возрастом, скорее всего, у всех у вас. Вот даже те, кто написали минусы, э, 95, наверное, процентов шансов, что за, за всю твою жизнь будет э, хоть раз, да, либо геморрой, либо анальная трещина, либо типа того. Это почти больно Ну блин, это не то чтобы даже больно Это такое жжение просто в попе Ну и типа непонятно Знаете, что самое страшное, вот когда ты впервые с таким сталкиваешься То, что у тебя, ну как бы Рвется жопа а Ну как бы говно выходит, а говно оно как бы Ну говно, заразное, я не знаю Инфекция какая-нибудь попадет в кровь Через трещину через зыранку и будет плохо. Типа меня это больше пугало, не то, что у меня кровь из жопы идет, а то, что вот, вот эта штука, что ну как-то может ну заразиться там я не знаю, дальше рваться или ну типа крови самой то не страшно и боли не страшно, страшно, что может как-то заразиться и дальше хуже стать. Я думал, что у меня очко порвется, ну блин, ничего страшного в этом нет. Как мне теперь срать? Да с кайфом чё? Ну ты, ты знаешь, что если порвется, ничего страшного в этом нет. Как бы геморрой, он лечится 10-минутной операцией. Либо, как у меня, оно само лопнуло просто. У меня была шишечка, она само лопнула. Короче, не, не переживайте, пацаны. А кремушком мазнуть не... Я мазал... Когда у, меня была, когда у меня был геморрой, я мазал кремом. Анальные трещины... Не знаю, наверное, какой-то специальный нужно покупать. Но у меня, у меня есть, короче, крем. Для, для анальных трещин геморрой написано. Но я не знаю, как может... Мазь запахом ментола, типа, охлаждающая какая-то. Починить твою попу. Это нужно депантенолом каким-то мазать, наверное. Заживляющий. То, для, как для татуировок, типа, вот я использовал. Пантенол, по-моему, называется крем. Наверное, таким мазать. И то, как ты часто будешь мазать там. Просто заживляющую валяешь без отдушек. Кого? Не, ну, есть, короче, заживляющие, но все равно. Это как часто нужно мазать жопу? Это, типа, прикинь, жопа это... Слизистая вроде бы считается или как? Ну там короче кожа, там ничего не остается Я, я типа пробовал себе пальчиком попу мазать, но она там типа ничего не остается В плане, она буквально через полчаса ты идешь про... Жопа слизистая Ну я не знаю как объяснить, но короче у тебя кожи потеет в любом случае как-то и оно же рвется там, то есть тебе нужно пальчиком немножко туда зайти. Ну ты, оно просто вот как бы силой трения и вылезает все. То есть тут намазал, и через полчаса у тебя мази вот на твоей ранки конкретно нету. Как оно там тогда лечить будет? Поэтому я не знаю, может быть, какие-то типа, блядь, свечки вставлять нахуй. Пробку анальную, которую. Хотя, блядь, ты порвал очко, еще себе пробку вставляешь. Глаза, нос рот слизистая, да, это какая-то нахер. Да, не слизистая, но блин! Как тебе объяснить, ну, джопа, она как бы вот, блядь, у тебя вот такая штука, да, вот сжимается вот жестко. И ты, блядь, такой взял там, короче, намазал, да, и у тебя из-за пота, из-за того, что попочка потеет, из-за того, что у тебя там, ну, оно все так, вот так вот же трется там, как-то, не знаю, шевелится, она у тебя просто все выдавится, все высушится и ничего не останется. Вазелин, а нахуя Вазелин-то просто... Блядь, вы серьезно про говно общаетесь? Пошли лучше тупизм смотреть. Это, это важно... Блять, во-первых, я занимаюсь образовательным контентом, я успокаиваю подрастающее поколение. А также, возможно, кому-то кому смешно, возможно, для кого-то образовательно. Возможно, для кого-то просто жизненно. У кого тоже такое было. Так что нормально, это не разговоры про какашки, это разговоры про здоровье. Я ем уёбок. Ты клевни нахуй. Слышишь ты, блядь, уёбок. Ну-ка, Толя, блядь, накажи его нахуй. Конкретно на неделю его накажи, пожалуйста. Случайно две недели. Ой, ой, Толя, случайно. Не обижайся, да я прикалываюсь, мне не обидно Типа, мне не обидно, но какого хуя себе чел позволяет такое писать? Вот в этом прикол То есть тут э, обида, это когда ты обижаешься Но я не обижаюсь, просто, ну, типа Чел не должен себе такого позволять Че, как, как это, блядь, ты, ты заходишь на стрим к челу и называешь его ёбком, блядь Просто так ни за что э, А если для меня и образовательно, и смешно? По кайфу Это, это значит самый лучший кон... Ну, как бы образование, оно должно как бы хорошо в тебя входить Блядь <свят> ну, типа, согласитесь, вот, вот неинтересно же учиться у старой бабки, блядь, математички, которая сидит и унылым голосом рассказывает тебе о чеченской там войне, блядь, и, и чуть сама уже сыпется, и, и очень скучно, вот, да? А когда у тебя подают информацию весело, задорно, интересно, тебе и самому как бы хочется образовываться. Вот, поэтому нормально. А сколько лет это бывает в любом возрасте, блядь? Вообще без шуток. Ты, хоть в 6 лет, хоть в год, блядь, хоть в 18, хоть в 25. оно с возрастом шансов больше, потому что... Э, короче, опять образование. Вот у тебя очко, и у него есть какие-то то ли лимфоузлы... То, короче, какие-то узлы, в которые могут... В которых циркулируется кровь, типа... Вот, и геморрой... С возрастом может возникнуть чаще, потому что это кровеносные сосуды, которые могут воспалиться, затрамбироваться, их придется вырезать. Никак это вообще не влияет на твою жизнь, вырезание или ставление их, не может быть ничего вообще... Типа геморрой это самая частая операция, если что, удаление геморроя. А еще он может просто сам лопнуть, и все. Вот, но суть в том, что у тебя вот там такие... Что-то типа лимфоузлов, ну или лимфоузлы? Что-то другое, скорее всего. И они вот так вот по кругу очка, и их ограниченное количество. То есть за жизнь у тебя мож, не может быть больше, там, допустим, 18 геморроя, типа того. А, геморрой, сейчас загуглю. Короче, и за всю жизнь у тебя может быть не больше вот какого-то определенного количества геморроя. Чего 18 раз нахуй, я ебал, да я не помню сколько. Там какие-то, если интересно, можете сами погуглить, у меня реально интернет не работает. То есть вот я вожу геморрой, видите, у меня типа, блядь. У меня картинки не грузятся, у меня ничего не грузится Ну вот, видишь там вот такие вот штуки Типа Вот эти штуки можно посчитать Или там где-то вот я читал Написано было Что вот, вот, эти, вот эти приколы они, Их ограниченное количество И когда ты, они воспаляются и ты удаляешь один То он не может больше появиться там же Блять, мне когда было 14, был геморрой, такая шняга, но мазь какая-то помогла мне вовремя начать, начали лечить. Там лечить не лечить похуй, если она воспаляется, она удаляется буквально, ну, дешево, ну, или нет, не дешево, по-моему. Ну, короче, она буквально 10 минут лазером тебе так цинк, сожгли ее и все, ты даже ничего не почувствуешь, тебе помажут мазью обезболивающей, и нормально будет. У тебя будет приятный ментоловый вкус жопы, вот, но может просто само лопнуть, у меня, допустим, само лопнуло.